Всем привет! Победительница шоу Холостяк 3 Анна Козырь вышла замуж. И нет, избранником девушки стал вовсе не холостяк, подаривший на проекте Заветное кольцо пластический хирург Андрей Искорни. И очевидно, к счастью, потому что недавно Аня вышла замуж за своего возлюбленного. Снимками со свадьбы звезда романтического реалити поделилась на своей страничке Facebook. В своем фейсбук аккаунте она опубликовала совместное фото с новоиспеченным супругом. Судя по всему, свадьба состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах. Напросилась я, конечно, на ваше поздравления, но поделиться своим новым статусом с вами момент открытости. Благодарю вас от сердца за все поздравления, пожелания, улыбку и тепло, с которыми я перечитала все. «Посылаем всем огромные лучи любви!» – подписала фото Анна. Фольбу влюбленной сыграли в Дубае. Девушка выбрала для церемонии сдержанное белое платье по фигуре, а ее возлюбленные – белые шорты, рубашку и кеды. В сети пользователи поздравили победительницу холостя с самым главным приобретением в жизни – любимым человеком. «Это так здорово! Мои поздравления! Советка любовь! Поздравляем! Любви и счастье!» Счастья и взаимопонимания желаем вашей молодой семье, пишут друзья-пары. Многие надеются, что скоро Анна Кузырь объявит о пополнении в наиспеченной семье во время показа реалити-шоу «Холостяк», многие зрители полюбили ее именно за теплоту, душевность и женственность. Поэтому поклонники уверены, что Аня будет отличной мамой и любящей женой. Напомним, победительница третьего сезона шоу «Холостяк» Айна Кузырь получила не то, что пощечину, а даже оплеуху от парня, которого влюбилась. Андрей Искорнев выбрал в финале шоу ее, вопреки тому, что вторая вышедшая в финал девушка была якобы беременна от него. Но в итоге с беременной Яной Синишевской Искорнев общаться не стал, а стал встречаться с Риной Скориковой, которая вышла в финал, но осталась без кольца. Правда, и пластический хирург тоже расстался. Наверное, такие неожиданные перипетии в жизни и помогли Ане сделать серьезный скачок, и у девушки началась творческая карьера. Теперь она известна как вокалистка.